Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Наш подписчик нашел много интересных автомобилей на торгах по банкротству. Цена по ним действительно бывает очень низкой. Что делать, если мы видим, что кредитор не включен в реестр кредиторов, и мы задумываемся о том, что обременение возможно не будет снято в выпущенного кредита даже после того, когда мы победим в торгах по банкротству. Действительно, на торгах по банкротству вы можете встретить огромное количество объектов, на которых находится обременение. И вообще на торгах это норма. В 90% случаев все обременения автоматически и быстро снимаются. Но есть ситуации, в которых эти обременения остаются даже после того, когда вы победите на торгах по банкротству. Если вы видите, что кредитор, залогодержатель данного автомобиля, не включен в реестр кредиторов, вам необходимо обратиться к конкурсному управляющему за уточнением информации о том, сохранится обременение на объект или нет. Конкурс-управляющий обязан вам ответить на все ваши вопросы. Самое главное, обязательно узнавайте всю эту информацию еще до торгов. После того, когда вы победите в торгах, ваше обременение да, на этот автомобиль будет автоматически снято, в случае если конкурс-управляющий эту информацию для вас подтвердит. Я желаю, чтобы то имущество, которое вы находите на торгах по банкротству, всегда было чистым, чтобы вы зарабатывали на торгах по банкротству, покупайте автомобили для себя, для перепродажи. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, задавайте прямо под этим видео или в специальных разделах на нашем сайте. Всем отличного настроения и всем пока!